Всем привет, ребят, с вами Алекс. Сегодня я расскажу и покажу вам, как обслужить свой ПК. Свой ПК я не обслуживал уже год. Обычно я это делаю раз в полгода, но в этот раз я затянул. В этом видео вы увидите, что случилось с ПК всего за год эксплуатации. Хотя некоторые умудряются не обслуживать свой компьютер даже в течение нескольких лет, что делать не рекомендую. Для начала я выключил пока и отключил блок питания. Далее я начал снимать все провода. Сам первым делом я снял переднюю панель. В моем компьютере установлены заборники пыли, которые не дают всей этой пыли оказаться в ПК. Если в вашем ПК нет пыльников, вы сможете заказать их из Китая, благо там очень большой ассортимент под разные размеры вентиляторов. Снимаем передний пыльник и вставки передней панели, в которых также есть поролон, который задерживает пыль. Еще у меня установлен два пыльника снизу, которые я также снял. Поскольку в них нет электронных элементов, я просто промыл все это под водой, а далее дошла с полного высыхания. Теперь я снимаю левую крышку и вытаскиваю кулер, который весь в пыли. Термопаста за этот срок стала в ужасном состоянии. Я стер термопасту с радиатора и с процессора, а далее нанес новую. Сначала я выдавил некоторое количество на процессор, а далее размазал по всей его площади термопасту. Термопасту вы сможете купить в любом компьютерном магазине. Стоит она, как правило, до 500 рублей. За кадром я почистил радиатор и вентилятор. Теперь они выглядят достаточно неплохо. Можно установить их обратно. Пыль остается не только в радиаторе, но и по всему корпусу. Все эти элементы я также протер. После высыхания пыльников и передних вставок я собрал все обратно. После замены пасты процессор стал примерно на 5 градусов меньше греться. Надеюсь этот урок был всем полезен. Обслуживайте свои ПК, это достаточно важно и не так трудно как может показаться. Рекомендую это делать каждые полгода. С вами был Алекс, подписывайтесь на канал, ставьте свою оценку под видео. Также не забывайте, что у меня есть второй канал, на котором скоро будут выходить видео. Рекомендую вам посмотреть прошлое видео, в котором я собрал ПК за 9000, а продал в 2 раза дороже. Всем до скорых встреч, всем пока.